Так, друзья, всем привет! Буквально три часа назад я записывал видео по поводу проекта 3 ПВ, Как он так называется, странно Вот, тем не менее, давайте посмотрим, что получилось в итоге, да У меня зарегистрировано на данный момент 69 партнеров 59 из них активны, то есть активируются практически все Ну, сами понимаете, вход сюда копеечный Вот, но что получается по заработку на данный момент? Это то, что у меня на балансе, да, потому что с баланса я оплачивал еще некоторые уровни. И вот мои доходы да, на данный момент за 3 часа пока что. <coughs> это 4661 рубль, э, это по бинару в рублях. И 89 долларов, это по бинару в долларах. Э, в рублях у меня активировано 9 уровней. Вот 9 уровень э, в USD, да, то есть в долларах у меня активировано пока 4 уровня. <coughs> Соответственно, сейчас, что я хочу сейчас показать, да, то есть давайте посмотрим, насколько быстро выводятся деньги. То есть сейчас у меня на балансе 4393 рубля. Зайдем на мой пэйр. Давайте обновим. Здесь 870 рублей, здесь 53 доллара. Давайте попробуем вывести. Давайте рубли сначала выведем. Ну, давайте 4300 300. Так, здесь пополнить. Вот, наверное, вывести. А, здесь даже вносить не надо. Здесь прям сразу вывод. Нажимаем «Вывести». Все, успех. Ну, давайте проверим теперь кошелек. То есть 4393 рубля выведено. И вот они пришли. То есть все происходит моментально. И пришло 3953. Так... 3953, то есть была снята еще какая-то комиссия. Давайте теперь выведем доллары, соответственно. Так, что-то у меня не закрывается. Вот, 66 долларов, нажимаем вывести. А, еще не прошло 60 минут с последней выплаты. Понятно, то есть надо подождать и потом, соответственно, через 60 минут выводить, соответственно, доллары. Ну, это, ладно. А, как видите, вывод мгновенный, а, в принципе, при минимальных вложениях можно неплохо зарабатывать. Причем не так много партнеров присоединилось пока что еще. Да? То есть 69 человек, 59 из них только активировались. А вот, <coughs> как видите, на балансе у меня сейчас 0. Вот уже 70 человек присоединилось. Соответственно, в чем здесь суть? Если мы зайдем в раздел... Так, где у нас тут? бинар, да, то есть смотрите, что здесь происходит. Во-первых, вы всегда получаете 33% от ваших личных партнеров, неважно на каком уровне они находятся, неважно какой уровень они активируют, вы всегда получаете 33%. Остальные 66% уходят, соответственно, по бинару. Да? И, как вы понимаете, у меня, например, на первом уровне может быть всего лишь два партнера, все остальные мои партнеры идут на четвертый уровень, то есть это те, кто стоит на первом, получают перелив. То же самое, те, кто стоит на втором, получают от меня перелив на третий уровень, на четвертый, на пятый и так далее. Да? То есть здесь очень классно, в принципе, работать командой. Ну и в принципе с такими вложениями, я говорю, это как э, такой финансовый тренажер, который поможет вам уже сегодня заработать свои первые деньги. Что рекомендую сделать? Да? То есть я рекомендую вам заказать какую-то рассылку, то есть рекламную рассылку. Можете взять мое предыдущее видео на YouTube-канале И, соответственно, создать свой небольшой лендинг С кнопочкой для регистрации и заказать рекламу Люди будут регистрироваться, соответственно, 3 рубля есть абсолютно у каждого И 6 рублей есть, да и 100, и 1000, блин, да и мне кажется, и 3000 есть у любого человека Вот, Что я понял? А чем больше вы уровни активируете сразу, тем лучше Потому что может быть такое, что... У вас человек, например, да, то есть ваш партнер э, активирует уровень, а у вас этого уровня нет, да, то есть и вы, соответственно, пропустите просто выплату. Поэтому я рекомендую, опять же, это моя рекомендация, а вы сами там поступайте, как хотите, хотя бы первые 9 уровней оплатить, а лучше 10, да, чтобы у вас было. Вот, но у меня пока что 9 активирован, э, в принципе, 9 будет вполне достаточно для начала, а потом уже с тех денег, которые вы заработаете, активируйте 10 11 12 но ну, постепенно опять же пока до вас дело дойдет на да, то есть ну, партнеры да пока выстроятся там до 10 до 11 уровня может пройти какое-то время <coughs> тем не менее здесь не так много партнеров надо чтобы на 12 уровне они у вас выстроились да. У меня, например, в компании Просто Гейм, там, более 70 тысяч партнеров зарегистрировано за полгода. То есть это вполне реальные цифры, и, соответственно, вполне реально можно здесь заработать 22 миллиона рублей. Опять же, используйте это просто как финансовый тренажер. Здесь нет каких-то там супер э, идей крутых, да, тут нет каких-то супер охренительных инструментов для бизнеса. Это просто обычная, так скажем, э, финансовая игра. Если вам это интересно, ссылочка на регистрацию будет находиться прямо под этим видео. В этом видео я показал свои результаты за 3 часа в данном проекте, ну а дальше решать вам. То есть если вы регистрируетесь в мою команду, то рано или поздно вы все равно получите переливы не только от меня, но и от тех людей, которые будут находиться уже над вами, да, то есть это еще, как говорится, лучше. Вот, в принципе, все, друзья. Обязательно подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Всем счастливо, пока-пока.